Сегодня показ квартиры по Гагаре на 36. Кстати, обратите внимание, все рядом. Не совсем удачный ракурс вышел из-за стоянки, но тем не менее, кстати, стоянка тоже рядом. оплачиваемая. гостиница сама. Тоже удобно гости приедут рядышком, с вами могут остановиться. Прекрасная инфраструктура, зеленый двор. И с внешней стороны тоже очень довольно-таки обильное зеленое осаждение. Смотрим двор. Вокруг зелена. Садик рядом.